Меня Фатима зовут. Ашлямфу – дунганское традиционное блюдо. Каждая ашлямфу, каждая хозяйка готовит его по, по своему рецепту. Изюминка может быть только в одном – это в уксусе. Какие приправы мы добавим в уксус, какие пропорции будут добавлены в уксусе? У нас в кафе тесто, оно идет тянутое только вручную. Имея сноровку, метод. этот умение... Uh, мясо мы вот здесь берем Мясо обязательно халяль Это при такой жаре Ашлямфу спасает Это как у русских, наверное, окрошка А здесь в Средней Азии Это Ашлямфу Все обычно Кафешки, какие бы они ни были а, о, В каждом кафе присутствует это блюдо В любом, куда бы вы сейчас Караколь у нас не зашли Вы найдете Ашлямфу Потому что каракольцы, по-моему, не могут прожить Без Ашлямфу тоже в принципе начинали со шнэмфа. У нас было маленькое заведение, продавали там только шнэмф, и потом потихоньку вот как-то мы расширились, и сейчас вы видите то, что мы имеем. Шлемф всегда будет присутствовать в нашем э, меню. Планов огромное такое количество. Мы все работаем, нам пока все нравится, все устраивает. Меня зовут Елена, Дунганская это национальное блюдо шлимфа. В общем процесс приготовления лапша, крахмал, э, соус состоит из лотоса, сои и вот это сама поджарка идет. Конечно лаза, вот это вот лаза сама есть основной этот вкус, который дают это просто дополнительно у меня, видите, я выхожу два дня в неделю, ну, иногда три, у меня своя основная работа. На предприятии я работаю, а здесь просто жалко, действительно, здесь вот такого нет ничего, чтобы где-то можно было забежать и как-то перекусить. Люди с пляжа, так же приезжие. каждый же не сядет, не поедет в город. В копилочку. И он набрал тысяч копеечками, вот он с этими копеечками ко мне берет, и каждый раз спрашивает, Лена, вы завтра будете работать? Тебе нравится, Ашням Футима? Да, что? Ха-ха, Меня зовут э, Милёша. Вообще шлямфу это чья еда? Китайская. Здесь ее делали в Караколе. Домгами, которые переехали из Китая. Мне отец рассказывал, что раньше здесь торговали только китайцы. Граница была открытая. Но это еще после военные годы, наверное. Приезжали на субботу-воскресенье и готовили шлямфу только они. Где все-таки в шлямфу? Трудно сказать, наверное, все главное, таня всего, да. В основном вкус а, что, а что, зависит от уксуса. Сейчас я буду ездить. Я не каждый день, я так Просто так, для друзей, домашних, ну, чтобы люди пришли, те, кто хотят вкусно покушать.